Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад, и сегодня будем продолжать проходить и Definitive Edition. Прошлой серии мы вот здесь остановились, и у нас будет гонка. Мы должны, да, здорово, лучше. И сейчас мы будем машину по сути угонять, да, ехать. Так, надо с Ральфой поговорить. Давай, напугай его, ха. Не? Эй, Томми. Сегодня важный день, да? Да, Ты да. уже видел? Ты уже видел. Такое не пропустишь. Ну да. не даст Морелло лишить его победы, так? Mm -hmm. Нет, сэр. Это будет ему уроком. Итак, uh -huh. сегодня ночью мы заберем тачку его гонщика. Uh -huh. Мой друг Бобби охранник. Боби, он покажет, где тачка, и отвернется, mm. пока ты ее возишь. Молодец, твой Боби. Да, неплохой и план. есть один парень, Л Лука Бертона. Перегони mm. тачку ему, это под мостом ah. Джулиана. Он ее, типа, подкрутит, и завтра гонка станет интереснее. Потом я а, ну, типа, я кушаю сделаю, да? Придется, Двигатель там что то Но есть. поторопись. подкрутить Заканчивает в час 30. Кладно, чтобы лужи не то еще капец. Да. Если он реально подкрутит так плохо. Если тебе нужно оставить тачку там, где никто не найдет. Я знаю. В гараж. его наконец... Да-да-да, очень... А, правая. Ага-ага. О, о, нормально. Давай, зарубим. Хотя можно было на мотике, но я не хочу на мотике. Можно разбиться на визе. А я очень хорошо на мотике. Я так... Я не знаю. На машине как-то побезопаснее. А на твоей гоночной машине, которая по 200 чем-то едет, ну это капец, конечно, будет. Блин, ну а что они штрафы не пишут? Если бы я играл сейчас бы в оригинальную, там бы штрафы начали писать. Мне пришлось бы от них еще гоняться. Уже 40 километров, больше нельзя ехать. А тут как-то кобам всем плевать уже. Как-то нереалистично мафия реально было первое оригинальное и лучше. Ну в плане вот этого всего. И Коповы, и Паводи там были. Ого. Чё по ходу моя машина тоже ломается уже, да? Что-то уже пердит, что-то все, все плохо с машиной опять, да? Ну ладно, мы сейчас новую возьмем. А то что-то уже все плохо. Хотя мы на ней Марелы ездят, вот на этой машине вот на белая я видела, да. они на вот такой ездят. Ты Боби? Ага. Ага. А, тачку отгоним ага. в гараж. Ага. Там никого нет. Друзья, Кроме тебя. Мои друзья. Да, если у тебя денежаты есть. Не, у меня нету. Окей, поехали. Завтра все припрутся сюда. Ну да, вечером. Весь город. Пронесут бухло, начнутся драки ненавижу эти дни а чё 20 да километров? Ладно, а у меня бензин закончил Вот, да, блин. Мне, начинай знал бы ты что я повидал у меня бензин закончился ло я забыл про это вот блин вот пешком дойти. пешком по моему быстрее будет чё реально все хана ну, с горки хотя бы давай. Чуть-чуть побыстрее. Э, не, ну это все. Ну это все, это хана. Сейчас бы 20 милли... километров ехать. Я пешком реально быстрее дойду. Да чё за фигня? Ну я не учу что бензин закончится. А там реально закончился, блин. Ну ладно, мы приехали. всех и на машине можно выбрасывать бензина а нет мы на месте открывай гараж где вот этот какой миллиард да да открывай о нормальная машинка каразела вот серии c 29 -го года ну, сейчас 32 год если копы увидят такую на улице, то будут задавать вопросы. Ну конечно. Если ее, а, ну тем более да. Не разбить ее, да и потом разбил она быстро очень. Надо вернуться к пол второго. Чего? Надо я наоборот ее разобью, чтобы он вообще а, не поехал на ней. Голода. Ну конечно. Да нифига хочу не разбей ее три минуты. Да я на эти доеду. Но просто печалька в том, что она очень быстрая. Блин, я не знаю, как мы гонки будем играть. Она реально быстрая, как ее не разбито. Там по-любому куда-то бред. Вот уже, хотя дотронулся просто, понимаете? И все чуть уже не сдох. Как я должен на ней доехать вообще? Вы че издеваетесь что ли? А? Не разбей ее, да ее невозможно не разбить. Блин, она такая быстрая, как будто едут на БМВ какого-то сейчас. Блин, как тут вообще не разбить ее? Это все в шоке вообще. Вот, блин. Но это опыта, что он медленно едет. Э! Кто там увидел меня? Все, я за, за город еду. Все я Ага, только они не знают, кто это водитель. И на какой машине едет я и лучше им не знать реально. А все, чё, чё, какой чайно таун, я уже уехал в другое место. Я уже на мосту. Они до сих пор чайный таун не там где-то ползают на своей э, помойке. Блин, да я 120 еду, да вы чё серьезно что ли? Не разбейте ее блин. Они не сидят, вот именно, поездить надо было так поездить. сразу сказать им. Они а вот это полчаса говорить погоню устроить да зачем Эти вы не я никогда в жизни но я даже спустя 10 лет не А да вообще не всегда гонишь. все да да вот и я доме анджела лука бертон пару раз врезался немножко мятину там есть красотка. это у нас мало времени Эй, я работаю быстро прогуляйся да, так ты быстро работаешь. Зачем прогуливаться? курить вредно, осуждаю. Вот это. Ну, здрасте. И что, быстро? Всё, время уже прошло. Нормально. У нас три минуты вообще-то. Э. Все, готово. Спасибо, Лук. Надо... Надо вернуть её, пока не хватились. Она, наверное, наисит. Это малышка... Снорово. Эй, передай, мистеру ага. что я всегда рад поработать. У меня Ну конечно. вы, вы ребята, особенные клиенты. Да, это правда. И вы... что-то сделал не так, все плохо, есть... тебе хана будет. Лишь бы победил. А это ты будешь. Это главное. Да, так yes. это ты. Веди осторожно. Ох, блин, ну ладно. Ну это будет жестко, еще дочь пошел, блин. Да, такое, если честно. А! Ну, понятно, все, хана теперь будет. Это сложно будет. Типа перенагрев будет сильно большой. Если я буду сильно быстро ехать. Блин, вот это да. Я об этом, кстати, забыл уже. А как я должен на мосту? уже на мосту надо наоборот быстро ехать. Ты да и идет нормально, прохлад... прохладнее будет. А, типа она еще медленнее стала ехать. А давай с моста, она сейчас сама поедет быстро. А как она падает скорости, если я с моста еду на нееду? И колеса что-то повреждены по поводу. Что-то с колесами. И скорее всего, э -э машина сломается просто, когда он увидит. Уб... ну когда он сядет. Он даже не стартонет на ней. По-моему, ну я помню, я же раньше проходил. Чё? Как я врезался? Все, походу хана вышел. Я миссию провалил, по -моему. Я походу еще врезался нормально так. Теперь она вообще не едет, Блин, ну зачем ты врезался, дебилка да? Ну а она теперь вообще раньше времени начал отдыхать. Я доеду, в принципе, но мили, но это не, не очень хорошо. Блин, айси ай треснет. До конца дойдет. А ну, что теперь? Хана двигателю будет или Теперь она едет как мое такси, вот это. Ну не мо, а то такси. В принципе, одинаково. Нафиг это теперь вообще смогу на ней ездить нормально. Блин, она теперь едет как еще хуже, чем та помойка. Который мы там еще вроде ехали. она также едет припись. Все, она, на, на все, она уже не едет нормально. Мы вообще то доедем до да, хотя бы до, до, до площадки этой вуночной? Или мы сейчас взорвемся вот тут? Блин, как это вообще возможно? Минута у нас осталась, пацаны, что делать-то? А если мы не успеем? Блин, так это же мало. Дайте еще хотя бы секунд 10, вы не, ты Я же не успею доехать, она взорвется нафиг. Блин в оригинале было полегче немножко либо я выбрал э, уровень сложности слишком большой все я приехал пацаны открывайте вороту все давайте она пианахит жестко очень не сложно вообще ехать нормально Она сейчас взорвется нафиг серьезно реально на ней плохо Ну же сейчас все хана будет ей. не врезь, пожалуйста нормально все я приехал О, а это только начало Готово это фигня еще она едва ездит она вообще не поедет все давайте открывайте машину да тебе хана мужик ты не доедешь вообще на ней а они не видят, что она, типа, не может нормально ехать? Это нормально? Они не подозревают ничего, наверное. Короче, выходит Сэм из толчка. А я молюсь, чтобы он достал отдохнуть, потому что мужик за мной и явно не хочет отдавать дом. А его сынки подходят все ближе. Слышу, как они костяшками хрустят. Чего? Два сраных шкафа по два метра роста. Ничего. И что ты достал? Мой член. смешно. Прикинь, этот больной говнюк выскочил из сортиры и просто опасал там все вокруг. Ну испугался очень. Даже копов не вызвали. Не, иногда нужно просто показать, что ты псих. Ну да. О! Да, Фрэнк у нас серьезная проблема да. что с боссом случилось нет, нет. Все в порядке майки танк гонщик прошлой ночью парни moreла крепко его отделали, сломали руку челюсть бедняга в больнице ну почти да, да, не повезло майки в общем ты займешь его место что, ну, так, Фрэн, ты что? же Что? <голки> я тоже полчаса это не обсуждается ну тону да. важно победить а почему дома нельзя возьми, было взять чтобы а типа морозы а типа сэм не умеет есть что ли все я таксист все эти дома Пускай с поля поедет но, тоже нормально ездит, наверное. уже подготовил машину поезжай туда поскорее надеюсь они последний будут там ну, все. Надо надеяться только на то, что... Так, короче, надо нормально. Нельзя ошибка. Ни... ни одной ошибки нельзя допускать. Если я допустил одну ошибку, то на... нафиг можно переигрывать. Даже не надо... Там сколько? Три круга вроде, да? В оригинале 5 ну тут три будет, короче. Нельзя никак, ни капельки вообще... Да. он заметит, заменит а я на последнем месте. Ну конечно, блин. А давайте меня что туда поставили бы вообще. Я все равно проиграю. Проиграю, в принципе. Короче, главное не сразу всех обгонять и дерзким быть. Если я буду... А, ну все, хана. Что-то да, случилось. А что такое? Наоборот, все нормально. Пошел нафиг отсюда. Блин, все равно. Ну, смотрите, это сложно. Тут сразу нельзя с первым быть. Да, обрезать можно, я не говорю об этом. Обрезать, наоборот, нужно даже. Но первым быть, стараться сразу не, не надо. Потому что... Потому что нельзя. А кто-то врезался. Блин, сами меня там целая погоня, офигеть. Хотя можно пить пять кругов, так лучше. Потому что, э, типа... Этот? Кто этот? Ага, и зачем? Если я сейчас его э, вот тут... Э, убьюсь. Завичок, Анжела, вот, и все. Они будут сейчас лететь все. Нет? что все такие профессионалы, офигеть. Нифига себе, все приехали, э я думал кто то улетит хотя бы улетит. нифига никто не улетел не знаю наверное да хотя мы быть и нет если я тут где то ошибку сделаю так все первый круг пройден ну, ну в принципе там не слишком сложно ой блин зарядок разогнался тут же будет поворот о, теперь сейчас будет э, пой... Блин. Вот и чё я наделал? Вот же, блин. Надо срезать, короче. Они а по трассе ехать. Блин, а жестко такая. Реально они догоняют меня. Ничего, мы, в принципе, можем. Мы сможем обогнать все. Ну, мы уже обогнали, в принципе, всех. Главное удержаться просто здесь. А это не так легко. Блин, реально все поворачивают. Они профессионалы. Просто надо было побольше в Need for Speed играть. А я меньше играл вообще, я не играл почти его. Вот ну вот вы хотели, вы просили Need for Speed поиграть, вот я играю. Вот здесь надо главное нормально объехать. Еще, если мы здесь объехали, там э, в основном нет никаких. Ну, в принципе, да, у нас всего четверо осталось. Вроде бы. Но там же другие где-то в другом месте остались, правильно? Правильно. Нет! Нет! Кто-то кто там лидирует не по... Хлопает. Спасибо, пацаны. Я рад, кто меня поддерживает. Скорее всего, там белые останется и я. Ну, красный там, скорее всего, сдохнет скоро. Блин, что детская, дерзкая была. Да, только надо нормально ехать. Блин, задрифтил хорошо так. Нет, Потому что я сказал, что я буду первым. И пошел ты нафиг отсюда. Да, смогу я сказал, и все, я смогу. Нет, не хуже, потому что я не новичок. Я не в детстве играл. Сейчас не играю, конечно, но в детстве наигрался нормально так. Навряд но ли я смогу Поб... поражение какую то дебилу сделать. Они -то ошибки. ошибки? Ну, сейчас, конечно, ошибки сделаю. Фиг вам они, а ошибки мои. Вот здесь самое сложное надо будет нормально сделать. Не разгоняться сильно. Да, вообще на процентов, можно так сказать, в принципе. Все, мы победили, получается. Но хотя это не мой рекорд, у меня рекорд, ну, я не рекорд не ставил так. Вот. Газ, у не знаю, кого-то. Четыре минуты. Мы, ну, я за пять минут доеду, наверное. Все, победил. А все, я победил. В смысле, зачем серьезная борьба? Все, с первого раза. 4 минуты и 59 секунд. Ее, это мой рекорд. Я раньше пять минут всегда пью. 4 минуты и 59 секунд, офигеть. Нормально. Круто. Но если было 5 кругол, там было по-другому. Вам сегодня везет. Да, Эй, особенно мне. У меня реальные руки мокры просто. Эй, Том! Там реально 4 хотел минуты 59? Тебя за я поставил зарплату за полгода. Если не ты, быть мне бездомным. Ну да. А дома, зачем ты так? это делал? Ну, дебил какой-то. А себе проиграл чуть-чуть. Я себе чуть-чуть ошибку ну, блин, сделал, как но как я ошибки не раз. делал. С первого раза прошел, Становить пацаны. не со второго, не с третьего, с Спасибо. первого. Я не обрезал ничего. Знал, ты не подведешь там. Благодаря тебе мы подняли кучу денег. А Морелло теперь будет мелочь на тротуаре подбирать. <свят> ну да. А что с европейцем? Бедняга, наверное, примеряет бетонные башмаки. Фу. В смысле? Бот. Ч, вс? Каждый доллар. Своди подружку куда-нибудь. Спасибо, и мальчики. Не, не надо. Есть? Все вот Может, это была куча. гонка, да? Да-да. Вот Нет. Но я куплю что-нибудь для мамы. <реш> Молодец. Выпей чего-нибудь. А, давай куку -ку колу выпей. Самое лучшее. Спасибо. А, мне просто повезло. Но, ну не повезло, был, но я но просто вы профессионал вы и так все себя. такое. Если бы не я, то все. Если бы кто-то играл там другой, то было бы хуже. Ну что я профессионал вообще. Теперь хоть на обложку. Спасибо. А да. как надоешь праздновать, поищи своего дружка Поле. А, он страшно напился. Я знаю. Чего не учудил. Так мы ее видели, а, кстати, ладно. в начале серии. Ну, вы не видели, я Поведу видел. Его до он даже забыл, как меня зовут, по-моему. Или забыл еще меня. Так, что домой ехать? А, разыщите поле. Что-то такого я не помню. Там Меческа стоит. А, поле. А что Поле тут, что ли? Походу нормально так отпраздновал мою победу. Так, это Ральфи вроде бы, это Фрэнк. Сэм, по-моему. Так, это Сэм. Молодец, ну так Сэм, это в смысле. На Что-то поле, походу, потерялся. Моей... Ну так это Сэм, да. И что теперь дальше? Еще нас, так где поле-то, а? Что-то поле вообще не видно где. Да навряд ли он там может быть. Да ладно, не может быть, это не поле. Да не, не может что там валяться, это поле. Или может. Да ладно, поле что ли? Как тебя так угораздило? ё -моё ну капец нормально вот так угоразило не знаю но охранник сказал что тебе пора уже домой А что он бусырки делает согласен но я тоже считаю что тебе пора закругляться пока ты все тут не заблевал и ну уже поздно нормально мне отправлю Да трех очков молодец трехочковый прям в асфальт так давай твой нормально не падай тебе надо вообще-то еще доехать и миссию выполнять на следующий да нормально отпраздновали принципе и Сэйма. а СЭМ и не надо забирать он тоже там сейчас тут же оказывается ты молоток Томи это Классно. да будешь я был прав не ошибся в тебя. Ну, в принципе, это не Знаешь, такая сильно сложная, Для что меня ты сказал, понял. Она сложная, но не для. Я меня. сказал, он классно водит. Но да он Сальери. Этот ну, да. парень классно водит. И так и есть. И а вот что? Мы здесь Это точно. И вот мы прямо здесь. Вот мы. Там мы уже не уехали, как бы кто? уже не здесь. Мы вот уже уходим. Ты теперь ну типа гонщик победитель ну типа с тех пор как ты в семье у тебя все тип -то. а знаешь почему это... просто мы с сыном оберегаем тебя от э, серьезных дел Таких. Вот так. ты не знаешь как это бывает тебе ой блин, блин сбил кого-то вот тебя прямо всего трясет да, да, да. я случайно ну в смысле но переходить дорогу надо блин очень Ну как так-то, а? Какие окружаю вы вообще меня потеряли? А, а я делал жуткие вещи, то Мы все тут заодно. Я делаю то, а, что приказываю ну, Точно так же, как и ты. Ты похож на меня. Не я просто отключать эти мысли. Не их как, как я мог популярить. На... домой, не будто мог. ничего не Не, не похоже вообще. Перестань болтать, пока ничего лишнего не наговорил. А, ты прав. Ты прав. Вот это правильно. Дави мне бы сейчас девку. Нет. А я что, дома? Да, представляешь? Может... Может... Ты это хорошо придумал. О, ладно, я тогда... Сладких снов. Да давай быстрее а, уже. Ну, Хотя я... сейчас... О... Какой сладких снов сейчас еще день, вечер только? Что-то мне нехорошо. Ну я вижу, потому что ты в мусорке валялся, конечно. Глава пройдена. Честная игра. Ну да, очень честная игра, конечно. я чуть, блин, не подрезал. Ну нормально, я смог. Сумел. Чуть-чуть бы еще и все, хана была. Ты последний, Том. Тебе налить еще? Не, не надо, все. Не, пойду домой. Э, Томи, пока ты здесь. Какой? Могу я ну, допустим, какой. Услуге. Да, Луиджи, в чем дело? Проведи мою дочь домой. Опа, она. За... Я думал, она сама кого хочешь проводит. Да, она такая. М -м, давай слышу. Сативик, рогозиль, чё? Чёртова шпана, кативи рогации. Хомяк пристает к прохожим. Ну да. Сара, девушка с характером. Она может ляпнуть что-то, что им не понравится. И дело триали. Ну да. Если проводишь ее, эти козлы выясняют, что она Дону как внучка. Ну да. Не вопрос, Луиджи. Почту за честь. Ну окей, ну сейчас а, проведем, в принципе все. Ну сейчас, в принципе, проведем и все, серию будем заканчивать. Потому что и так плотная серия, потому что гонки вот это все. Что происходит? Я ничего, ничего. Э, Том, Том проводит тебя. Неужели? Да, Эй, вот так вот. Работа такая. На всякий случай. Ладно, если тебе так спокойнее, пап. Дочка. <соединяйца> а да, дочке лет уже 20 а он проводит до сих пор. Я возьму пальто. Буду ждать снаружи. А, а зачем пальто, там же тепло. Там же вроде бы нормально. А, я понял, да. <соединяйца> а чё, реально бандиты ]簡単. будут? А ещё реально будут? Мне даже интересно. Ну да. Не волнуйся о том, что он может подумать. Нигде бандиты. что то, -то вообще нет. никого нет нормально все. Я понял. Он тебя опекает. Же многое повидал. Ну да. Мы все ну конечно мы все повидали это правда. Но хотя вы не все скажи, повидали. Там что еще скажи, будет что вторая мировая. Вы там повидаете не нормально готовлю. так еще. Не решать, что с ней а Более ну ладно. Не поле, то да, поле вообще плевать он, не не плевать он не он не там где-то. А, все, пришли, там, по-моему, был палуб. Я, помню моему первой мафии там было... Но реально там кто-то нападал, надо было стрелять, У меня только две руки. Там реально что-то... Там, по-моему, надо было по переулку куда идти там дальше. Не в мафии первой, оригинальной. Там по-другому совсем было. Или отбиваться это даже это? надо было, по-моему. Да. А тут нифига этого хватит но надумать что ты ангел да он не любит когда еда пропадает зря ну да а я это? тоже ну конечно это томми Сараб а так ну мы еще домой пойдем потом надо же ну да да, да это все правда да да он знаменитый а да, пошли уже что будем стоять Ладно, полчаса Спасибо. Хорошего вечера. В сквозняке? было Бунаноты, да? Мама, а что? А, что происходит? Очень... А, так мы и дальше пойдем. Да. Ну вот, я же вы... про это и говорю. В а в реальном тут то ударили. Нам надо будет реально да. отбиваться по-моему. Да. Ну, ну. Сегодня прекрасный вечер для прогулки. Ну да. Очень что-то пожар ну, какой-то происходит да, <свят> и ну да Идут сложно выжить кстати да да да что так и есть цветы нет цветы не надо покупать не не а как же мой букет а да, ну Пошел. что за фигня я провожаю тебя домой нету святого нас будет больше святого не существует есть все нету святого я сказал Если отец не запретит мне встречаться с вроде тебя. Думаю, он и так знает. нету святого мечтать. какой мечтать я просто цвету уничтожаю дорогие а очень блин я вообще просто иду ничего не такого о, блин это самый фиговый район короче вот такие вот дебилы вот которые э -э -э, да, махают руками вот и нападают Ну да не очень хороший район я по-моему мафия 2 там такой же был о чем по-моему мафия вторая разницы нету почти никакой Мафия 1, первая мафия вторая, районы все одинаковые все дома одинаковые все надписи одинаковые я не вижу вообще отличий каких-то машины тоже почти одинаковые приблизительно вот я вот про них oh, привет красотка да ты нам изменяешь отвали надо огрызаться куколка пусть твой а ты блин, и супер проблемы у тебя раз ты вздумал увести нашу телку Похоже, же не как иди отсюда мне эти дело, придурки. Даю вам последний шанс. Так он мафиозник, вообще-то, может расстрелять, наверное. Мы знаем, чей ты человек. Может, по молодости Сальери был крутым, но сейчас он старый пердун. Морелла его со дня на день спишется со А типа Морелла не старый пердун, да? Я без Сальери. Так ему только столько же лет, в принципе. Говно вопрос. Смешно ему. А когда Давай я ему дам парыльник? Ну, очень смешно. Будет. Ну а нафиг. Ну все, тебе хана. Я просто не знал, как ты нормально убить его. все А ты что? Тебе тоже так дать парыльника? все на свидание. А, нет, этот это еще получше. Хорошо, реально. На, на, на. Ящики, иди ящики разружай. пошел нафиг. все ящики, иди разружай. Нифига себе. Вот это опасно. Ну и ч, типа, у него нож, если что. Теперь у него нет ножа. А можно нож? О, нож, спасибо. Вс, зарешивай. <sai> Нормально по печени. О, нормально, какой-то. Качок напал. Да, какой то алкаш. Надеюсь, ты крепче своих дружков. Так я доской не буду отбиваться, ты чё? Ну, покрепче, да, допустим, и чё? Но он же тупо не умеет ничего вообще делать. Ну да, у него... все а -а -а -а, вс, сдулся, да, жиробас? На нафиг. Не, ну ладно, у него здоровье побольше, чем у тебя. Какие просто дрыщи какие-то. Ну а что, -а получил, -а тупой -а урод? -а, блин, давай, сломай от него доску. Где та, где она? Эй! Все? Не, давай добей его. На нафиг. Неплохой бук справа, молодец. У тебя кровь. Пойдем ко мне домой, Я Ну конечно, задолбали эти дебилы. Это им еще повезло. Он живой, кстати, наверное. Он... Ну такое, если честно. Может зайдешь? Я не могу нормально внутри? взять оружие. Ну что за фигня? Конечно, у меня здоровье чуть не сдох, блин. Я Если думал, бы это чуть-чуть по, посложнее было бы, я бы все, я сдох бы 10%. Притормози, парень. Я просто подлатаю тебя. Давай, я А машина, что ли? Диван, Закатай рукав. Подлатаю. Не надо выпускник. меня подлатать. Да просто постирать надо и все. Ну нифига. Так мне это нормально, так отблубачили. Мне так уж и плохо. Да надо вообще. Что-нибудь от боли. Нет, я в норме. Больше не делай так. Как? Что не так? Ты я ну защел. Пусть следующий раз поле тебя штопает Выпить есть. Подарок от Дона. Так воды просто. Ну что за фигня-то? На блять, опять фигня. А он даже не пьет. Глотни еще. Не-не, не надо, нет. Вот так. отрава блин потерпишь немного да конечно хорошо а там же не было без болезни Хочу, чтобы потом старуха соседка жаловалась хозяевам на шум. только а да. поскорее ладно в таком деле спешить нельзя а че там прям зашивать что ли страшнее шрам вот как сейчас стороны что пола чем прям реально зашиваю так это же без амнезии капец больно Реально это капец, Моя мать ну, частенько его изводила. Прям зашивать писать. Это как-то Однажды очень. она проткнула ему руку спицей. Прямо насквозь. Ну все, хочу. Просто. Потому что была. Потому да Все. Так нельзя. Не лучший шов. Но сойдет. По крайней мере он будет напоминать не о тебе. Ты останешься здесь. Не хочу, чтобы ты выходил в таком виде. Эти уроды ищут тебя по всей округе. Таких нет, я их перебил всех. Там пять человек всего было. Это мой район такой небольшой. У тебя нет лишнего одеяла? Нет, нету. Нет. И отопления нет. да, суровые 30-е годы, вот так вот. А, принципе, сейчас даже отопление не всегда дают вот так утило. Вот ничего. ничего страшного, нормально все. Все про, а я две головы прошел, нифига, но ну это все, это все. Я сказал, что все. Только две главы и все прошел. Больше я проходить не буду. Пора привыкать. К чему? К суровому миру? Нельзя это терпеть. Это правда. А пропустить? Стара в порядке, босс. Я был с ней. А. Она работала здесь, когда еще была ребенком Да Своей дочери у меня нет, Том Я на все готов ради этой девочки девочки? Я тоже скоро. И все мы Точно, босс Все ради Луиджи и Сары Я не понял, им здесь странный лунопарк или что Да я их голыми руками разорву Кого? Мы даем людям защиту но кто станет нам платить, если узнает, что мы даже наших близких не можем уберечь? Ну не можем, делать? потому что никто не собирается это делать. Их -разуму. Переломайте им каждую косточку, сделайте инвалидами. Зачем? Разукрасти их рожи так, чтобы родная мать не могла взглянуть без крика. И где они торчат? А Знакомый кто именно, кот Морел говорит, что, что, что надо ли? Поискать Чен и Тауни. Большой биф явно знает. Томи. Зайди к Винни и подбери что-нибудь. Встретимся убив. Да, сделаем. не помню, эту среди улицы. Все должны уяснить, что таким озверевшим скотам нет места в нашем районе. Будет сделано, босс. А почему пост не может это сделать? пускай Потс тоже с нами пойдет? чем он только умеет? Блин. Я проверил, убрались ли района, а ты в сбив. Ну, в следующей серии, конечно. Когда закончишь свиньи, разыщи меня в чай тауне. следующей серии, если что. Уголов, а, ну еще этого. Ми честно, ну все. Надеюсь, видео понравилось. Хотите продолжение четвертой серии, туда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И все пока-пока.